Всем привет! Дорогие друзья, это канал Рыбохвост. Сейчас мы находимся на рыбалке. Думаю, что рыбалка будет неплохая. Если вы сейчас увидели, два всплеска. Это шикарно. Это реально случайно просто заснял. Надеюсь рыбалка получится нормально. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. В группе регистрируйтесь нас контакте вступайте в группу. Посмотрим, что сегодня у нас получится. Ну, в любом случае, я думаю, что что-то поймаем, зальем это видео. Извините, что долго не было видосов, не получается. На снимать на снимал, не получается обработать и залить. Вот он, первенький наш. Хорошенький. Как доска. Вот так. Фух. Фух-фух. Ну вот он. Килограмм-полтора. Где-то так. Вот такая вот. Машина. Утренняя радость. Спасибо тебе. Подожди меня. Должно быть что-то. вот а да ты говоришь ничего нету. Ох, ты как-то его поймал. А, только... под... а потом я рыбак. Он, он вот подкрадывался вижу, Да, да. А так, ловить надо. Рыбак должен это, сам, ловить так, чтобы крючок торчал с арта у рыбы. Так, ну чуть почуть. карасей поднабрали. Это уже радует. А ты видишь, то видишь, что уже уезжать собрался. Совсем еще чуть-чуть можно посидеть. Так, вот. Вот такой вот окушище. Акушок. Сдербанил горох. Проглотил горох. Тут червяка кусок. Все-таки решил он съесть его. Ну, ничего. Зато развлечение.